Всем привет, дорогие друзья, подписчики, ну и, конечно, зрители. Я вам расскажу очень интересную историю, которая случилась несколько десяток лет назад. Но то, что вы узнаете, это правда. Майк Томпсон — это ЦРУ. Человек, который работал именно по таким схемам, как уфология, наука и технология других цивилизаций. Случилось так, что его вызвали в Египет на обследование одной необычной пирамиды. Суть в том, что она была похожа на пирамиду изнаружи, но изнутри это был стальной, необычный, непробиваемый купол. В этом куполе они нашли необычный артефакт круглый, как наша планета Земля. И там были необычные надписи, рисунки, иероглифы. Он взял в лабораторию и отвез. Начал изучать лично сам. И увидел необычное значение, похоже на один очень интересный знак. Он начал сверять по картам, где этот знак необычный знак находится и нашел это древняя Греция в том месте он нашел необычную подсказку но суть в том что этот артефакт не просто был артефактом, а ключ к какому-то можно сказать меру, а именно к двери суть в том что за этим артефактом пришли необычные существа которые хотели забрать этот артефакт. Артефакт находился в лаборатории у ЦРУ. Туда проникнуть очень тяжело было. Но в тот день Томпсон забрал этот тайный артефакт. Эти существа пробрались, но ничего не смогли забрать, потому что артефакта не было на месте. Томпсон полетел в Африку после Греции и нашел необычную пещеру. Суть в том, что эту пещеру охраняли аборигены и не впускали туда ни живых, ни мертвых. То есть, если ты туда зайдешь, тебе придется уничтожить всю племя. Но почему не впускали туда, вы спросите меня? Оказывается, этот ключ как раз и был в том месте, кто оставил в Египте. Считает, что в этом, можно сказать, погребении находится Бог, который захоронили какие-то древние цивилизации. Он решил спуститься в эту пещеру, пойти по принципу. Но подозрительные аборигены даже его не остановили когда увидели этот ключ и очень странно он увидел перед собой необычную дверь но похоже было как закрывается электродверь сверху вниз ему было очень интересно это увидеть но как ее открыть он думал и как раз на этом ключе было нарисовано солнце и первый луч, то есть когда появится здесь восход солнца, то луч должен направить на этот ключ и открыть его моментом. Он нашел куда ставить этот ключ и через несколько часов первый луч попадает на этот ключ и дверь открывается. Что интересно было дальше, вы не поверите, никто не мог поверить своими глазами, что это и правда инопланетного происхождения гробницы. Ставьте лайк, подписывайтесь если хотите, что было дальше.